успели собрать малину уже вишни созрела у нас очень хороший сорт и так много вишни вот смотрите вот висит и висит свисает ее огромное количество три вишни такие стоят и дело в чем она не растет вверх вообще мне это очень симпатично с одного такого подобного куста собрали литровых два с половиной два с половиной ведерка ну то есть получается порядка больше 10 литров при таком маленьком маленькой такой маленькой площади какой занимает это вообще конечно, очень хорошо посмотрите смотрите что делается какая веточка вся усыпанная усыпанная вот они. Видите, как, как много. Везде-везде. Тут у нас еще вот деревковая. Вот даже представьте, что тут, тут вот добраться это не так просто. А здесь все близко. Под рукой. Очень много. Очень много. В прошлом году не такой был урожайный год на вишню. Но меньше что-то изобилия этой вишни. Много. Все веточки усыпаны. Что внизу что вверху нижние ветки въедут показываю снизу как их много ягодок ягодок что делаем из этой вишни я удаляю косточки варю варенье в каком-то определенном количестве обязательно делается компот мы очень любим вишневый компот супруг поставил уже вишневое вино но тоже очень вкусная получается вот посмотрите вот два дерев... Дерев... два деревца стоят и так много вишни так что сажайте сорт маяк вишня очень урожайная обильная дающая очень хороший урожай какая красота веточки все прям ломятся от тяжести ягод Ой, спасибо тебе, лето, за дары, которые ты нам даешь. Вот он урожай экологически чистой вишни. Вот что делается. Так что ягода очень вкусная, красивая и обильно дающая урожай. Вот маяк. Одним из лучших кустовых сортов является крупноплодная вишня-маяк. Она создана в 1974 году совместными усилиями ученых Свердловской селекционной станции садоводства. Вишни маяк растет в виде куста с несколькими стволиками высотой до двух метров, кронораскидистая, широкоокруглая, с редкими ветвями, листьями средней густоты. Плоды вишни маяк красивые, крупные, весом 5-6 грамм. Цвет плодов темно-красный, округлый. Светло-коричневая косточка хорошо отделяется от мякоти. У сорта маяк сок и середина вишни красная. Переспевшие ягоды с дерева не осыпаются, но могут потрескаться. Вишня маяк может вынести длительную засуху. Морозостойкость у нее неплохая, до минус 30-35 градусов. Хоть районирован он был по Средневолжскому региону, он хорошо показал себя и при выращивании во всей средней полосе. лишний маяк зацветает обычно в последних числах мая. Сбор ядок начинается в средние сроки, к концу июля и до середины августа. лишний маяк начинает плодоносить через 4 года после посадки. Ее урожайность считается средней взрослого куста, от 5 до 15 килограмм ягод ежегодно. Плоды вишни маяк крупные, вкусные. Их едят в свежем виде, перерабатывают в варенье, соки и другие заготовки. Выраженная кислинка позволяет готовить из сорта маяк вино. Сажайте вишню маяк и хороших вам урожаев. Мир вашему дому, друзья мои.